Тяжело. Хороший, но несколько загруженный. Он суток, лапы. Своей... Нежил, <плотный> Давай, ты пойдем. Пошли бы. Большой. О, боже. О, тоже тоже давай